камни. Так, будем здесь сидеть, либо что-то придумывать, да. какой-нибудь план, капкан. Этот, мы... А... Ничего мы не разорались. Мы мы вообще да. не орем. Но Где мы... Орем? Да, мы... Да, мы... да, мы сама тишина. Этот, Адриан, нужно отойти? Нет. Да ты что? Короче этот и у меня есть появилась и сам не ари, тут. президент идиот с... да с... президент с другой вселенной который тебе мозги расшибил нет он, он шутит это вот наш президент вот наш президент он в зеленый цвет переоделся да так что вы должны его предпочитать а ты тут на... он просто так мяукает да отрыжка. Он... Отрыжка, мяу нет, такая-такая. Да. Он тупой а он президент. Это президент, этом... Андрей. Он просто на синеваре. Тут да. как раз он кресло есть, чтобы по голове треснуть. Ему. Чтобы отрежись больше не было. Что Короче, мне пришло сообщение от Эклипсы, ну тыбишь моей мамы. Ну вот. и чё? Она мне успела написать. А, нам нужна будет помощь, и придется одного человека. Ну Немного воскресить. Кого воскресить? А, создатели талисманов. Всех. Талисманов нужно его воскресить будет. Тот, который создал все талисманы. Да, он, да. он, может, он может создать вот. талисман и мы все вернем как было. Да, но помимо этого, он же умер, тебе возможно рассказывали, но его убил древний вампир задрали мне эти вампиры. Ну, короче, К я понял. на вас У тебя их... У тебя крылья уже. Крылья столько у меня. Это были накладные крылья. Так, я тут знаю одно местечко, чтобы нас тут 100%. Он сейчас это творищет или где-то там ходит. Это у меня есть план, куда мы сходим. Кто хочет Помните, с Помните, за да. рынком был подземный... Кот. Меня здесь не было, я буквально не там. Ну, ты не помнишь, мы помним. Это Эй, место не напоминает? Сюда, иди куда домой пошел. Тут кто-то, тут кто-то есть. Люди живые. Люди! Мини котик! Фас! Мини котик, фас на него, кот, фас. Грызи их, в тюрьму их посадим! Какую тюрьму? Стоять, не деремся! Не драться! Никакой тюрьмы никто не пойдет. Все, не делимся. Вы кто такие? Вы. вы кто такие? Это вы кто? Мы первые спросили. Да. Угомоните своего точника. Кот! Ну-ка! пу-пу. А, Ой. Ой! Вот, сидеть кот. А Послушный котик. Будешь хорошо, я тебе не сдам приют. А что это за кот-мутант? Это... Это... Это кот заколдован древней ведьмой. Да, Вот. У нас такая же собака есть. Она трансформер. Ну, собака добрая, да. а это кошара. Так, что вы тут забыли? Тут прячемся. А, Не знаю да. что, но вы очень нам поможете. Они прячутся так. от этого скотины. Который... Ладно. Вот у нас будет команда, кто будет свергать президента и мэра. Вы с нами будете свергать президента мэра? Да. Да. Вот все, они мне нравятся. Мы... Надо пистолеты... Ты будешь самым уважителем здесь. Давайте тут покушаем. У меня есть головка сыра. У меня ничего нету. Меня полностью... Чё, все съели? Вот еще головки сыра вам. Они, видимо, очень много не ели. Годами не ели. Так, я кое-что знаю. Да, я видел это. Адриан, сюда. Адриан, сюда. о Здесь есть запасы. Можем радоваться. Здесь есть очень много запасов. Что? Это mm -hmm. вообще де... бункер. Вот. Берите все так, немного. Вот. Ничего не берите. Камеры не трожьте. Ладно. Да, камеры нам попозже пригодятся. Зельки, зельки тоже не трогайте. Сейчас? Возьмите ну, только броню и мячи. Не про про сейчас а, вы а, берем все по одному зелье невидимости. Хорошо. Это все. Авиа... Типа... Нам надо пройти к могиле создателя. Кто У сам... меня есть идея. Это, этот, этот урод находится у меня в... в квартире. Сейчас выпьем да, зелье да. невидимости и проберемся туда. ему голову отрежем, да? Тут, тут Петти... И... А, а, слушайтесь все вот этого, как тебя зовут? Как а, тебя зовут? Фил. Вот, слушайте все Фила Фил. и ждите его команды. Я тут сейчас схожу быстренько на разведку. Вы ну, будете сидеть там всем. Пока вам Фил не скажет. возьмите, а, Надея. Да, идем все. Так. Всем, пойти, снимайте шлем, броню. Идемте. Идемте. А, буду нет, праздновать нет, этот день. Так, будьте тихо. Тихо день не шума. Моей победы. Так, мне сейчас интересно, а дома кто будет, синий или красный? Э Эксклюзив. А Когда-то пора как бы ты этот дом сказать. того Молчать. крякнуть. Когда-нибудь-то я его крякну, но не сегодня. Мне нужно за... Сегодня можно и... питаться только чикинами. Чикинами. Так, выйдите в комнату Адриана, так. там высшая розовая комната будет. Идите туда, каждый угол. Так, я лучше сам там посмотрю. Так. Так, кошечки, не бойтесь, я вас тоже скоро заберу. Кто это? Что это такое? Кто это толкается? Или мне уже глюки? Кто-то тут открывает, кто тут бьет котов. Я сейчас взорву эту комнату, и тогда проверю, кто здесь был. А я знаю, как я сделаю. Ну чё, повеселимся, мои хорошие. Все люди отступают! Эффект скоро кончится. А это что такое? Эксус Фоктус. Кто здесь остался? Тому не поздоровиться. Ты отсюда я скоро... не выйдешь. Так, ребята, вот так. О, а кто Ой. это тут такой? Кто, кто <с это у нас тут? А, шпионити за мной, да? Шпионишь, да? да? да. Теперь вы... да. я тебя посажу. Куда посадил да. остальных? Теперь и ты туда пойдешь. Я узнал, кто. Да. О, еще бежит Айд. Кто пробрался в мой дом? Пожалеет об этом. Я об этом позабочусь. Да. Я? Так... Мне нужно спасать остальных. Почтальон. Смотри, я знаю, Пожалуйста. Мне нужно, так. мне нужно хотеть бы дойти. Олег, как тебя зовут? Меня зовут, я... узнаешь. Иди, тупой! Я не тебе. А, быстрее. Не помогите, так. я в какой-то капсуле не в небе. А, голова. Паспорт. У меня кончился эффект. Да, ты что, еще громче крикни? Так, где вы, мои хорошие? Кто там в доме остался? Пойди ко мне. Есть! Есть! Есть! есть кто они я ночью. узнаю тебя. И и я так... узнаю тебя. Все, осталось найти Адриана. Только у меня одно, что я... За... Одно, одно, одно вещь, А, А-а-а! И... Ну, привет! Так, они тут да, решили со будешь... мной в догонялки играть. О, а вот он, это ты. Я его вижу. Стой! Я так и знал. Так и знал, что ты отправился в третье измерение. У меня тоже есть сюрприз. Есть сюрприз. У меня тоже есть сюрпризы для вас. Их очень много. Те, кто был... В моем Лава. доме те наказаны будут. Так, Привет. Это, пока я перемещу всех с помощью... Баньки. Перемести, это давай, перемести не всех. Нет, всех это опасно. Нет! Всех Ай, это не опасно. Боже. У вас остался... Все, я, да, наверное, да. одного человека из вас не видел, и это Адриана. Посмотрим, поможет ли он вам на этот раз. Мне срочно нам нужен нужен Адриана. Привет. Все, вроде бы я всех посадил. Лептес, Эркшус, Мартекес. Это бесполезно. О, Ты ничего Стекло... не сделаешь. Стекло, так, Стекло блокирует тут мою забыл? магию. Кого я тут забыл сположить? Стек... Пос... Стекло блокирует мою магию. Остался еще один, которого Стекло... я не посадил. Ах. Ну все, сидите здесь, неудачники. Ам я ага. полетел. Привет, малыш. Ну Почему а. ему слуги присторные? А, ты? Вы меня видите? Я... Ау! Я вас Нет, вижу. Нет. Ну мы тебя слышим. Я я вижу Привет. А что вы тут делаете? Привет. А, ты не хочешь нас освободить? У меня, есть, как, у меня есть план скам капкан план склам не зря ты мне дал это Юху а, а теперь я тебе это не давал с Олегом ну Олег давал мне Ить. ить. так как тут о привет я так все я их выпустил снимай э, снимай это... Все, бегите в голова, давайте. Это скотина там, наверное. Адриана, мне надо стой, зелезель... нам нужно... Мне надо зелезить. нужно... Невидимость я выпил. А, а, Адриан, нам есть? нужно срочно воскрешать его. создать. У меня есть книга заклинаний. Где вот в книге заклинаний я найду заклинание по воскрешению. Поэтому а, возвращаемся. Возвращаемся. Так... Ладно, все. Я сейчас использую магию, магию тампор. Тамбор там. Тебе диалогово. Кто не слышит? Да, да тебе да. все слушают. слышат. Слышат. <к pages> Привет! Ты со мной ходишь в астральном измерении. Ходишь? Адриан? Ты со мной ходишь в астральном измерении? Нет. Хочу жить. Я в невидимости. А-а-а! А, я просто забыл, то, что в астральном измерении можно увидеть вас всех. Так, вот так он и, и увидел. Он тоже знает. Что -то Ох, ели-ели-ели. Или это... снять крылья свободы. Я тут, как бы мне вам... А, а броню тут все разобралось. Да, да. Нет, заклинание мне есть. дайте, Адриан. Адриан где? Я здесь. Не буду дать. Где ты? Найти книгу. Я тут... Так, я могу сделать Заклинание, заклинание, не... заклинание. Заклинание воскрешения есть заклинание воскрешения, но как я и требовал, нужна будет жер... жертва. Придется мне ей побыть жертвой. Только потом получается того чела, создателя талисманов. Вы должны крякнуть потом, чтобы Мы его воскресить убьем. меня заново. Мы его убьем. Да, только когда вы уже закончите. Так, тут сказано, нужно найти могилу. Я при... я знаю, Пойдем, я знаю где, где кладбище. Так нет, он отдельно захоронен. а, -а, -а. Только вот, погоди, я сейчас, э -а мне нужно сходить Карта домой. у тебя есть что-нибудь? Вы что тут? Нет, спикались? этот, подождите, мне нужно, э -э погоди, я помню что-то с поездом. Влетаю, словно птица. Ага, -а -а. так, за мной, за мной, вы, за мной. Хорошо. Ну, может, и Gross. через мозг было, Ну, тут быстрее как бы. Я желательно еще из этого Так, этого я не... примерно его еще. Еще еще, еще, еще. бьет? Я заберу потом то, что вы взяли. Так, Ай. я нашел. Я нашел. Я нашел. Я нашел. Я я бежу. Бежу. Мы тут бежим. За, за поездом. О, вот видим. я здесь. Вон сюда я идем. эти сюда идем. могилы где-то лет тысяч десять или ну, где больше. Нужно было с... я мы бежим. видим вас. Ну я вижу вас. Я иду. Там. Так, погоди. Где могила-то? Так, погоди, она где-то здесь. Я ее видел, но потом потерял за вас. Сейчас. Disability. Теряли могилу. убежать к поезду убежали Мы не видим могилу. Нам нужна могила, мы ее не видим. Я этот, так, я нашел ее снова. Взлети, сейчас вверх о все мы бежим вон сзади сюда вот Мы она. бежим по деревьям я уверена на процентов что это она Но... о, вот погодите здесь. нужно будет о, готовить вот, вот здесь вот вы старые так что? адриан держи книгу закреплений чемоданчик это, и то... в пижаме пикачу подожди меня я забыл как там тебя зовут вот и держи клинок. Один, э, так, У, ударите. Для начала нам нужно раскрыть э, гроб. Э, да. Куда они все убрали? Сам не знаю. Ну где? Скелетик. О боже мой, я чуть. Так, не подходить. Уйдите. Адриан, Отойдите, отойдите все. Э, ударь меня один раз. А погоди, соп, нет, мне нужно. Э... О, я их нашел. Да, общем, Нет, я... главное... Подождите, мне, надо... мне нужно воспоминять заклинание. Нервничаю, нервничаю. Заклинание надо сконцентрировать. Эмбер, Тектус, Не бейся, ты ничего. заклинание. Давайте я просто убью уже и все. Нет! Он не воскреснет так. Ждать пока тут... Могут смотреть, Мэля, Хули, Хили, Пили. Ну да, ты на что надеялся? Уйдите! Это от... просто... Вы, чё... вы уйдите от моей вы. вы его. Да, это ничто не поможет нам у его уснуть. Мне показалось, идти. или у него голова двинулась. У меня Это, это, это, это у тебя глюки. У, у него голова двинулась, люди. Это кажется вам. Вы просто перенервничали. Пере все Адриан я готовлюсь отправить на можно уже убить. Убивать не надо, только ударить. Один раз. А его потом закопать? Не знаю, что. Давайте закопаем на пожарный. С ним лягу. Уйди! Сейчас ты... Дай, давай, закапывай, закапывай его. Он двигается! Иди. Иди его. Не трогайте, он двигается серьезно. Но За я его За... За... Закопайте его. Не закапывается больше, оно как-то не кажется. Да ничего нам не, не кажется, мы уже, не, не, уже все видят. Вот так вот. Все, мы его пустим там. А, помогите! Это Что это за ужасный скелетом рядом? А, скелет, соус. Кто а, такой? Тя найдите, уберите это страшное чудо. Ты кто Ой. такой? А я. Меня зовут э, Бирсон. А вы кто такие? А, это наверное тот, кто талисманы создал. А, что такое Я не знаю, что такое талисманы. А, Это свидания. Я до свидания. хранитель талисманов. Сюда, иди. Хранитель? Как хранитель? Я, я не Я кто такие хранители. ты так, не придуривайся. Слушай, Я упал. А я хочу, что, ну, ах, ты Я упал. Я упал. Я упал. Я упал. Я упал. что упал. Я упал. 90-х, я против, давно мне... Я сейчас Короче, это... нам насрать. У меня есть один талисман. Я не знаю, куда тут кот появился. На код вообще? На поездку. Срочно нам, мне, мне его. Я хранитель, мне он нужен, давай. Ты офигел? Нет. Это специальная копия индивидуальная. Это только у меня этот талисман работает. У это меня вот этот будет меня. работать. Ну да. Так я это говорю, есть талисман павлина, и есть копия талисмана павлина, которая создана специально для меня. Угу. Так ты можешь это нам создать... Нат... Ой. Ты можешь нам создать натуральный талисман, да? Ну, смогу. Но... Ну, смогу. Но талисмана я не буду не делать понял. для вас. Потому что я слишком нахалу. Так. Ты нам можешь создать Тали... талисман, который, который там в прошлое, в будущее возвращается, либо нам какой-то нужен талисман. Нам надо талисман Леди Баг, мы же его потеряли, вот нам нужен он. Я смогу сделать талисман Леди Баг, но он будет не таким, который у тебя, я знаю. Он будет как талисман Павлина у меня, сейчас есть настоящая, есть такая копия, как у меня. Mm -hmm. Я смогу сделать ее, но... Ты же понимаешь, что, что ему будет время, и использование тоже будет использоваться. Да нет, это бесполезно. Я ничего не восстановлю. Но восстановлю, и что изменит? Изменится только все, но а -а -а. талисманы не изменятся. Мне надо, когда я заберу все талисманы, заберу всю шкатулку, ну, кроме бражника, потому что мы, мы не знаем... А что было. с Нуру, а что с Нуру? Ничего с Нуру. Кроме Нуру, мы если возьмем талисманы, и потом только я использую, то тогда все измерения, все исправится, все поправится, и все будет классно а -а и прекрасно. Погоди. голова. Ой, так и знала. Голова, у меня тоже голова. Ету, -то. -то. сюда прилетело что-то большое, какое круглое. Большое? какое круглое. Куда? Разлуч, здание, где... с, здание. Там какой праздник какой-то был. Бал. Вчера Бал. Да. Школу. Вот вместе... Ребята в школу направляются. Луч какой-то. И круг большой вижу. Да. Так, идем в школу. Вы Где? Школа. Мы может, Школа? в школу? школы не такие, не раньше были. Так, да. мне надо стать. Вообще талисманы должны использовались раньше только использовали, использовали в добро. Я их для этого и создавал. Мы тоже используем добро, но тут есть бражник, которым нужен наши талисманы, чтобы уничтожить галактику, мир свет. Я... Так, иду, иду, иду, иду, иду к вам. Так, вот, вижу, вот этот красный луч я видел, там что-то большое и круглое. Какой класс... а, красный луч? Так, ключ от балла, вход в бал. Давай, заходим. Заходим, залетаем, залетаем, залетаем. Видите? Стойте, стойте, я... ты же не знаешь что... Ну все. Ну оди... Отправился один, отправимся все вместе. Да. А, я уже здесь. Они на меня нападают. Мне сюда попасть. Кто они? Кто они? Адрианы? Мои двойные это... копии. Это не двойные, это из других измерений. А они еще и бессмертные. Они бессмертные, бессмертны, я ж только что сказал, в этом измерении. Один вообще. Ладно, он, наверное, Один, мне, бы. может быть. Ладно, потом с ними разберемся. С ними нет шанса... О, зачем они сюда прилетели? Чтобы... Mm -hmm. Они сейчас возродятся. Так. Предлагаю отсюда спалить, пока не поздно. Мне нужно зайти сюда, мы... Я, Я понял зачем здесь этот луч. Они сюда пришли за тобой, Адриан. Давай, давай, давай, заходи. Обойдутся. <связываем> они пришли за тобой, чтобы забрать тебя, и тогда они смогут сделать супероружие, в силу луны. Они смогут сделать а? супероружие. Обойдутся супероружием. <связываем> <связываем> У тебя все уже поехала кукушка. Да не достали меня бить. Все, предлагаю взорвать это, это место. Кого взорвать? Нет, там внизу город. Никого не взорвать. Бай, Мистер да. Бак потом все исправит. стрелять их. Уходите. Тут будет с расстреливать. Снизу вниз быстро все падаем вниз. Срочно. Пока. Вниз некоторые вверх летят. Вот больные. А, вниз, вниз, вниз. Все, я внизу. Ой. Ой, ю-ху. Справь а ты не думаешь, что, что если я создам копии талисманов, допустим, суперкатасила, то им работать будут? Катаклизм? М -м лучше создай нам Баникс. Баникс, вы сможете путешествовать по времени, но... А этот откуда у него крылья? Говоря Говорят, что крылья у не рожденных фей. Они вот кто туда лезет? Вот по голове настучу. Вообще... Этот, короче, так а! секундочку. Блин. Спасите. Есть идея. У меня есть идея. Да, закрой, закрой вообще этот луч. Все прекрасно короче... идеально. Адриан, слушай. Да. Что я сказать. А, да. а, талисман Баникса будет, но ты не сможешь исправлять что-то. Ты сможешь путешествовать во времени, отправиться тысячу лет назад. Но ты не навредишь этому времени, и ты просто будешь путешествовать как, как сон. Двери. И все. Дверь. я взлетел? Я сейчас как там взлетел! А, не не, не хотя этого. Короче, котам я ничего говорить, они глухи. А, типа ты сможешь использовать ее, но ну, ты как в сон будешь отправляться и все, ты не сможешь исправлять и брать что-то там. Он тоже бессмысленный здесь. <тасшёв> да тут вообще все бессмысленные тогда. Плаг нет, плаг. Именно лучше уже э -э -э -э. идти нам, поехать лучше, пойти талисманы найти, найти талисманы и вообще найти талисман суперкота они все равно его выкинули а -а -а. вон у меня координаты есть лучше пойти да что вы делаете в это? это не сломайте в жизни просто надо чувствовать себя внутри тоже мама. школу ломаешь те же миссии кто да, такой exactly. умный еще раз тут школу сломайте этот я короче знаешь что понял я еще кое-что вижу, там да вам надо некоторых людей спасти. Каких? Большая аквенная штука, там людей много. Некоторые, многих в заложники посадили. Практически многих с этого бала украли. Но бассейн? Некоторых куда-то отправили, а в бассейн, <сосы> вот бассейн отправили других людей. Надо их спасти пойти. Чувствует а, меня. Аквенная... Мой, мой глаз. Мой тихо. глаз тихо, чувствует. Тихо, мимо его дома прохните. Может он не спит нет Так, я уже на крыше. С мальчиками что-то связано, да. К девочкам ходите. О, боже! Их тут позакрыли. Ну, вот я и говорю, жить. Так, ничего не ломайте, я сам разберусь с этим. О, Боже, я. К девочкам не заходить, только мне можно. То я хочу помочь. Никому к девочкам. Уйдите с девчачьей раздевалки, пожалуйста. Уйди. Да, Андрян, тебе не надо заходить. Все, люди вроде... А, люди вот они. Да, люди их... в. Но не так... в безопасности. Да, Может тут... их здесь и оставить? Да, пусть, пусть пусть все будут тут. Просто, знаете, то, что многие люди сюда просто все принцы, короли. И вот я чувствую из других... Другие там президенты... подвал Есть новое Кстати, а место для вы бункера. Вы... Выйдите где все Вы, вы знакомы я с экрипсой? с С угу. Куда пошли? Сюда, ко мне. Я сзади. Я возле полиции. Коробед, смотри. Какую-то перестройку центра, бумагу нашел на да? А, это... Давно поражечь. Смотрите, у меня есть День. новое место для прятания. <соспит> а ты не думаешь, вас здесь будут искать? Ой, я чувствую здесь да. использование камня. Здесь кто-то камень использовал. Какое только камень. Да, здесь использовали. Да, здесь здесь можем установить спальники и спать. Вот. Место хорошее. Кто будет искать в доме Габриэля Греста? Нас особенно. Где? Нет. Здесь можно закрыться хорошо. Адриан, иди сюда. Можно еще можно в самом доме Агрестов? Кстати, в самом доме Агрестов. Там не... Тут вот подвал есть, подвал есть. Ну, не подвал. То есть... Ну, кстати, да, да можем Штука. вот здесь. Да, нет, это небезопасно. Там безопасно да, почему... было. Ну ладно. Хотя, вот Хотя это... я тут Адриан... знаю еще одно место. Адриан, ведь все талисманы сейчас разбросаны по вселенным. Я, конечно, знаю, тут еще одно место, куда нас По точно... вселенной, ведь все. Никуда не лезь! Разбросаны. Стой, вылезь оттуда. Идите в дом, а Агрестов. Как отсюда вымгаться? Там слом. А, Адриана, ты не пробовала пока, чтобы отправиться за другим? Извините, Габриэль Агресс, мы тут вас потревожим, но мы сейчас уйдем. Зайдите все сюда. Да, все. Так, спускаемся вниз. Вниз, вниз, вниз, Туда? Давай, вниз, вниз, вниз. Давайте, давайте, давайте. Даже я, какой Быстрее, вниз, вниз, вниз. Ай, помогите. Вниз! Прыгай! Shift, точнее. Все, молодец. Где это кто? Так. Аккуратно, по одному, по одному, по одному. Да не По одному. Отойдите. Так, следующий. По одному. От кого частицы исходят? Я вот этого кота скоро на кол посажу. Давайте, давайте. Там спускайтесь. Эмили Привет, Эмили. Мы. Эмили, она, конечно, оживет, если соединить э, талисманы, но вот что бражники добывает, добивается. Еще им надо там Маринет, она тоже умерла. Ну, короче, там куча э -э, кто умер, и в... хотят да, воскресить. Можно... Но талисман Габриэля Грыса забрали, и сейчас какой-то новый бражники мы его не знаем, вот. А можно же воскресить ее с помощью... Э -э я сейчас ваши луки засуну вам в одно место! Я... Халы, я вам... Сказал, все, выбрось эти все, все предметы свои. Можешь же ее воскресить, как меня воскресили. Ну, ага, нет. Так, Кузнец. ты что? Человек. ты? Зачем ты нам нужен? Что мы сделаем? Кузнец, ты нам нужен был, зачем-то? Ну, что мы с тобой сделаем? Ну, я могу создать талисман, которого нету в шкатулке. Вот и, допустим, талисман. И, допустим, помочь вам. Этим. Давай ты просто нам, как бы нам так. Ты же их можешь при, призывать. Ты же их можешь. Ты можешь призвать талисман Саса. И мы и Сас вернёт в в тот день, хотя нет в тот день нет в тот день, хотя в тот день хотя в тот день нет, он сможет. Не он сможет. Но а, он знаешь, не сможет. Мы не знаем проблема, точную правда? дату, не знаем точное время, поэтому он точно уже не знаешь, сможет. Чем еще, знаешь, в чем еще большой минус? Талисман находится в другом измерении, а я в этом. Mm. Мне нужно быть как талисмана, чтобы я мог призвать. Ну, то есть в этом измерении я бы мог его призвать. Я, я тоже помню, я сделал один камень чудес, но в итоге разработку он не взошел и в шкатулку его не добавили, как я понимаю. Он мог создавать магические предметы, но вот я не знаю, зашел ли в шкатулку. У вас не было зеленых талисманов других? Нет. Зеленые талисманы. А какие есть? Зеленые. <связанный> Нет. Талисман Клевера был у меня. Я сделал знаю, талисман, клевера, это талисман. Короче. талисман Клевера. Талисман Клевера это был последний талисман, который я сделал, а потом меня крякнули. Понятно. Так, будем здесь тогда. Тут есть где помыться, где поспать. Вон кусты классные. Тут тепло. Андриан, я тебе это -что бункер ходячий. Адриана, -то именно... хочу, а, хочу напомнить тебе. ты знаешь то, что твой друг, вот которого ты ударил мечом тем, а, сейчас находится в мире, в мире, в мире, в мире ином ином мире. Ну, мы потом его вернем. Да, это чтобы ну, как вы его вернуть собрались? Потом Зачи... знаешь. Создатель талисманов. Ты по времени не понял, насколько один талисман создаешь?